такой, пошли <свес> сверху В этом бунтере укрепляли. скажи, вот отвели Так, это. А, вот, отлично. Давай, встань. Так, ну -ка, как бы, кстати, подвали а его сюда, нахожусь. Да, да, я, давай. я, я, я. Да, я, я, я, я, я. я там? Да, там. да. Давай, давай. Выявили огневые точки противника, и туда наведены наши артиллерии. Вот, Привет. видите, взрыв. Первый, да, Я уже в у меня. Вот, и там вот это вот, пидорская, ну и мы там, короче, встали.